Регулировка лепестка трамблера заключается в том, что надо сперва поставить шкив коленвала первой риской с иголочкой. Ну, так как у меня ее нету, тут стоит он, белая точка. Значит их, их сопоставили вместе, потом смотрим на первый цилиндр, первый цилиндр чтобы поршень был в верхней мертвой точке. Так. Вот Смотрим по прорези в приводе, в приводе, значит, он должен соответствовать параллельно блоку, вот где это прорезь есть. Правильная установка лепестка или бабочки, назовем его вот так, значит, когда лепесток крутится, он против часовой у нас вращается надо его поймать в таком моменте, чтобы он находился между первой и второй, но не совсем, а как бы покидал первую, вот этот край, вот этот край, покидал первый датчик холла, первый датчик холла, значит его так вот установили, гайкой затянули, зафиксировали, все. Так, теперь это все устанавливаем, значит, на машине. Трамблер вставляем в привод, выставляем, значит, посередине плюса и минуса в это положение. Но у нас нижний болт должен быть в крайнем, в крайнем вот этом вот этом положении, вот в этом вот положении. То есть вот так вот он выглядит. Он там. Потом, значит. Затем установили гаечкой мы, вот между первым и вторым датчиком на выходе, значит вытаскиваем, вытаскиваем вот это вот дело, у нас тут риски должны быть совпадать, вот так вот, ну это заранее сделал все конечно, так, потом затем зажимаем в тисы и фиксируем ключом, Нормальным зажатием, чтобы не вращалось, не крутилось ничего. Значит, зажали тисы мы. Теперь гайкой. Гайкой зажимаем. Зажимаем гайкой. И так смотрим, чтобы они не, не смещались, риски. Самое главное. Зажали, потом контрагаем. Для уверенности. законтрагали ее. И на машину. Ну, все установили, все закрепили, свечку закрутили. Провода, э, чередность у нас с первой, э, значит, перв, первая катушка идет на первый, потом на четвертый. Вторая катушка идет у нас на третий и на, ой, на второй и на третий. Вот, второй и третий. Запускаем двигатель. Кстати, двигатель холодный. машина работает четко холодная вообще не проверяет теперь проверим значит ладно упор как она будет у нас работать вот как видите все четко работает не лесенко так сказать под воду вот побольше воды набьем, побольше побольше все там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 мощность вот, примерно 20-30 лошадей добавляется ну, тяговое усилие очень хорошее на третье идет на первое вот, вот. легкий запуск как видите, значит поработает. Вот, вращается вращается, вот, вращается. то есть вакуум Трамблера работает сам трамблер После того, как мы залили его полностью водой, сейчас проверим еще раз назад. Так, значит, крышку трамблера мы закрыли, установили все. Да, не досказал я, значит, здесь у меня э, коммутаторы крепятся вот в этом месте. Да? в этом месте так как э, здесь я на шпильку вставил но и обломила все сейчас резиновая просто заглушка у меня стоит значит сейчас еще попробуем э, все за установил закрепил еще раз заводим так вот как видите значит все четко работает на малых оборотах ну все, всем удачи на дорогах!